Здравствуйте, на повестке дня новая славунка от Илана, пришедшая замена Амфибио, и естественный вопрос, лучше или хуже? Ну что, вот настал момент истины, Амфибио нет, с хорошая лыжи, которая нравилась, которая была интересна, которая была приятна в катании, заменили на новый Эру. И вот она уже у нас на склоне под нами едет. И все с ней хорошо. Вот, давайте как бы, как мне ехалось, и сразу опережая в сравнении, естественно, с SLX. Но это точно не SLX, это совершенно другая лыжа. У нее другой характер, другой ритм, другой стиль. Вот, SLX была с мягким носком, естественно, легкий вход, и дальше все фан. Вот, здесь более, наверное, академичный какой-то слалом, более такой какой-то технически правильный, но при этом он не спортивный, он именно такой тоже, как у SLX, лояльный. Он более ровный, он более, наверное, такой где-то геометрически правильный, технически. Вот. Лыжа с очень выровненной жесткостью, с очень балансированной жесткостью носка и пятки, задника. То есть вы получаете и хороший, вроде бы и мягкий, но при этом не размягченный носок. Он не сопротивляется на вход в поворот, но он и не проваливается, не падает вот, задник который с одной стороны если его дожать он дает динамику, с другой стороны динамику он дает не сразу, а с некой отсрочкой за счет этого лыжа становится немножко спокойнее и стабильнее вот, и в итоге мы получаем лыжу на некий свой поворот плюс-минус ну я бы сказал, в меньшую сторону их намного сложнее задать задушить, чем в большую, то есть так ну диапазон примерно там, метр 3-4 получается в общей сложности В котором лыжа и стабильно, и читаемо, и предсказуемо, и ровно идет Как по маслу, не теряя траекторию, не сваливая с нее, там не слетая, ничего при этом не требуя И вы ее можете вот это вот катание получить достаточно легко Стоит немножко ее подергать, и она начинает дергаться, то есть она не совсем там мертвая но мне понравилось то, что есть возможность управлять этими режимами то есть, хотите без динамики, пожалуйста, вот вам крейсерское катание хотите, поддайте, поддайте, хотите еще поддать, еще поддайте вот. но динамика там все-таки лыжа, мне, ну, она не слаломная то есть, что мне в них не понравилось с другой стороны, то что у этой динамики есть верхний предел и он достаточно невелик, то есть вот Конкуренты по категории по слаломной Многие позволяли получать больше фана и динамики Это лыжа немножко такая притупленная, притупленная Но с другой стороны, давайте разберемся Слаломку покупают очень часто люди, которым вот вообще слалом как таковой не нужен А нужны просто качественные лыжи для короткого поворота Вот это именно оно Это не динамика, которая там бах, как, как резвый конь там под вами скачет И пытается вас скинуть и в каждый поворот закинуть вот, живет своей жизнью, а вы с ней боретесь. Нет, это вот та лыжа, с которой абсолютно интересно, легко подружиться. Она надежна, спокойна, читаема, предсказуема. При этом она короткорадиусная в ритме слалома. И на ней легко кататься. То есть вот э, лыжа для тех, кому интересует качественный короткий поворот, управляемость, стабильность, но при этом не пережестченность, не перехваченность и ограниченность динамики. Не козлящая лыжа. Очень комфортно и все вот сбалансированным в рамках. В итоге ощущение от катания очень приятное. Вообще не спорт, но при этом кайф и какое-то даже вот умиротворение приходит после нее. Вот так вот. То есть вот вы катаетесь и при этом отдыхаете. И при этом лыжи SL. Мне понравилось, хотя ощущение, могу сказать, конечно, в категории SL своеобразно странная. Все. Будут вопросы на форум, знаете, да, заходим, задаем, получаем ответ, все очень удобно, все работает. Пойду за следующий, чтобы не пропустить, подписываемся, лайки, пока.